19 апреля, Крым И тут такой снег Не ожидали, да, 19 апреля Снег Это что-то с чем-то, я вообще в шоке просто У меня нет слов Каприза природы Но я думаю, вы поняли